всем добрый день сегодня у нас очередная распаковка на этот раз связан с электронными приборами которые требуют питания от стандартных батареек либо аккумулятора типа 2а или еще их называют пальчиковыми батарейками в данном случае представлен аккумулятор фирмы panasonic Enelok который с 2009 года присвоена эта торговая марка а так Enelok придумала конкретно фирма Sani которая вошла в 2009 году непосредственно в концерт panasonic вот были куплены данные аккумуляторы которые славятся своей долгостью держания заряда раз зарядили и в течение определенного времени а в частности в течение года теряется где-то 10 процентов но в течение пяти лет всего лишь 30 процентов максимум причем был куплен данный аккумулятор на замену аккумуляторов GP который славится своей как говорится ненадежность можешь вечером зарядить и а с утра уже они разряжен, в отличие от данных аккумуляторов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 но судя по тому в каком блистере пришла данные аккумуляторы по сути это достаточно правдивая упаковка можно 2100 раз их перезаряжать использовать в различных устройствах вот которые показаны и здесь часть представлена и вот написано что в течение пяти лет заряжается на 70 процентов не более и емкость аккумулятора 1900 миллиампер часов чем на обратной стороне присутствует тест, он поставляется непосредственно в Российскую Федерацию хотя вот здесь вот написано сделано в Японии, но судя по всему либо упаковывали в Бельгии и сам штрих-код тоже бельгийский, выполнено все в Бельгии, а попало как-то в Китай здесь тоже вот показано что разряжается незначительно практически заряжена на сто процентов и в течение 5 лет разряжается только лишь на 30 процентов можно перезаряжать свыше 2000 раз это и кстати это минимальное значение емкости 1900 может быть чуть побольше то есть вот такой стандартный блистер покупал я вот для двух гаджетов есть вот у меня такой рабочий фотоаппарат благодаря которому объезжаешь определенные объекты и фотографируешь и в нем используются четыре как раз батарейки или аккумулятора типа 2 и второй вот гаджет это так называемая решка, благодаря которой происходит съемки для него нужно два аккумулятора вот здесь вот представлены два сейчас мы их посмотрим как они взаимодействуют с этими гаджеты давайте, вскрываем упаковку вот такие вот аккумуляторы причем, вот вы не видите, наверное вот здесь вот на просвет написано, что год изготовления 20 -го года, первого месяца при определенном углом можно увидеть эти значения ну, я не знаю, видите, не видите стандартные размеры у четырех аккумуляторов и давайте проверим как они работают непосредственно с этими газами как видим все прекрасно взаимодействует Работает даже вспышка, без проблем. И давайте проверим еще один гаджет, а именно тележку. Давайте поставим сначала эти вот, они были заряжены для использования но как видим не работают что часто подводит во время съемки поэтому не рекомендую эти аккумуляторы использовать а использовать именно вот эти и как видим все у нас прекрасно работает хотя они сейчас новые но по славе этих аккумуляторов, они служат достаточно долго. И давайте сейчас по-быстрому проверим сопротивление этих аккумуляторов при помощи стандартного зарядного устройства, которое есть у меня на канале. Это Lidacala. Рекомендуют не более 10 процентов от емкости то 200 милливольт нету и есть 300 и видим сопротивление от 41 50 долларов данных аккумуляторов если что-то будет то я отдельно сообщу но пока на данный момент времени все меня устраивает будем использовать непосредственно эти аккумуляторы для того чтобы поддерживать технику в работоспособном состоянии и надеюсь прослужит достаточно долгое время да и никто не застрахован от покупки возможного варианта брака то есть, в настоящее время здесь брака пока я не вижу поэтому тем кому это нужно делают свой осознанный выбор я свой осознанный выбор сделал посмотрю как они работают и мне еще один нужен комплект таких же аккумуляторов ввиду того что камеру на всякий случай нужно держать второй комплект в случае если у вас от количества съемок завершился заряд непосредственно этих аккумуляторов поставить новый на замен всем спасибо за внимание этому это было полезно, всем удачных покупок распаковок до следующего видео и до свидания